Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания Рустехпром. Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть филиала во многих городах России. Сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппараты Vator 7.2 и установку времени и даты. Для настройки даты и времени на кассовом аппарате Vator 7.2 необходимо выбрать пункт меню «Настройки», «Даты и время», «Указать корректное время» и «Указать корректную дату».